I think the girls with their nails Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня последний шанс, последняя попытка как раз на 26-ю волну. Нашел я секретик, сейчас вам его покажу, каким образом я прошел. Можно было, в принципе, с тремя сердечками, но реально очень сложно. Надо докачать определенных, определенные растения. Поехали, покажу, каким составом я прохожу. Вот благодаря редьке, вот именно такой редьке, она бьет и наземных, и летающих. Плюс несколько целей я добрался до 26,5% не знаю что сейчас будет реально одна попытка поехали будем пробовать очень сложно но надеюсь мы сейчас затащим По крайней мере мне намного проще было достать ну, добраться сюда вот этим вот составом так ну вроде пока отлично этих мы должны затащить я вот такой вот тактикой в принципе полностью все эти волны прошел а тут у нас может быть засада Блять, это будет эпик файл сейчас. Пиздец. Это пиздец, товарищи. Вот так вот. Полностью просрали. Я, блядь, в шоке. Это пиздец. В общем, трэш. Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш обломный момент. На ПВЗ-3 я вам показал в начале ролика, как я вчера обломался. Сегодня решил еще раз пройти, в принципе, более удачно. И опять остановился на пятом левеле, 26.5. 26, Также сегодня открылась, кстати, новая акция здесь. Начали вот такие вот акции вводить, ивенты. За определенное выполнение вы каждый день будете получать бонусацию. Ну, соответственно, потом по итогу сможете получить какие-то дополнительные плюхи. Препараты роста у нас и в итоге лама третьего лавела, Ну, довольно-таки неплохо. Также появился новый босс. Вот такой вот. Посмотрим, посмотрим потом, что, что с этого получится. Грайнбов Глиц называется. Вот так вот. То есть это этот босс. Сейчас я постараюсь вам немножко ниже так опустить, чтобы видно было. Потом подайму. Тоже интересно будет пофармить. Ну, как обычно, отсюда падает Ламас, который падают легендарки. А то есть это обязательно к фарму. Так, начался новый сезон. Мы тоже к этому придем. Изменился интерфейс в игре, то есть поменяли сам бой, ну, то есть сделали более красочный, ну, не знаю, игра, реально мобилка классная, то есть, не знаю, кто любит мобилки позалипать, очень даже неплохая игруля. Такс, поле, я надеюсь, мы по нашей тактике сейчас затащим, а то это реально будет опять эпический облом. Я уже запарился обламываться. Надо чем побольше летающих сейчас выставлять Тогда попроще будет. Вы, блин, эти мелкие, это самое, самое западло, что не есть. Я попробуем его законтрить возможно получится его добить если успею не не получится значит делаем вот так вот пока летающих нету но сейчас блин опасно конечно но будем надеяться что они сейчас быстро так не зайдут хотя бы на первой волне мы успеем хоть что-то сделать успел. Я уже думал сейчас опять будет жопа полная. Тут именно самый первый момент играет роль. Дальше попроще все так. Блокируем пока этого. Этот товарищ тоже, блин, задрачивает спицами. Ну, надеюсь, надеюсь, мы сейчас все затащим с вами без проблем. Самое главное, что-то не провтыкать. Блин, опасно. Но я надеюсь, он сейчас больше уже пиц не выкинет. И у нас успеет реснуться. Защита. Так, вроде успел. Ух, успел. Так, отличненько. Uh -huh. Так, stage one complete. Делаем нашу расстановочку по стандарту. Я вот так вот прохожу, может вам это поможет. Так этого можно пока сюда выкинуть, мне он там особо не нужен. Ладно, потом можно будет его выкопать, если что. Так, все, улучшение сделали. Блин, не могу этого вернуть обратно. Ладно, поставим пока сюда. Поехали. Ну, теперь мне уже эти летающие не настолько страшны. У меня драконы, в принципе, должны их ушатывать. Так, ну вроде так заставили все. Единственное, у нас слабенький верх немножко, надо будет его укреплять, но если что, есть селялки. Это у нас глюкнуло. не активно половина вверху. Вот уже активизировалось. Что-то что глючит. Видите, надо было выкопать. Так, вот тут телеги сейчас начнутся тоже опасный момент. Очень даже. Тихо, это что за глюк? это за фигня вы что уграете что ли это это просто облом что за фигня я хотел пройти левел какого хрена 5 жесть сука и сейчас по любому попытку списали наверно Трэш. не вернули обратно но это жесть это жесткий облом мог быть только что вы что убираете что ли что все понимаю но не надо так меня пугать блин обламывать сразу Так, ну вроде нормально, должны, должны затащить. Я надеюсь, опять не будет этой фигни, что мы сейчас не сможем с вами пройти. Так, отлично, наверху раздуплились. Не понял, что не могу поставить. Что за прикол? А, блядь. Смотрите, она сожрала моего летающего Падла Падла вообще Наверх вообще не ставится Короче, да здравствует глюки Но я надеюсь, это нам не повредит Пройти сейчас это испытание В общем, ребята, редко тащат Я что-то думал, эти летающие, они нифига не делают. Оказывается, все-таки делают. Они жрут летающих тоже. Так, ну пусть практически все. Сейчас немножко усилимся на всякий случай. во во воу воу воу воу воу воу тише, тише, тише, тише, тише. тише. Изи, ребята. Лавел пройден. Интересно, засчитали мне. Плюс 10 звезд. Так, конькинья. Смотрим. Смотрим, что в итоге мы сейчас получим. На следующем лавеле. Наконец-то мы это сделали. Мы прошли 26-й. Дальше должно быть, так, мы открыли Snow Pia, заморозка, походу. Но сундучок я не получил, понятно. А дальше у нас следующий. Это что, синенький? Это легендарный, по-моему, да? Или нет? Сейчас посмотрим, они из Нет, это обычный. Это не легендарный еще. Так, а что у нас дальше по левелам идет? Следующее здание у нас на 29-м. Аж нифига себе. Сейчас посмотрим хотя бы, что здесь нас ждет. Ну, в принципе, самое главное, что нету летающих. Нету летающих, в принципе, это можно будет проходить. В общем, вот такие вот дела, ребят pvz шка 3, реально кайфовая игруха, дальше развивается, они улучшили интерфейс в обновлении, я надеюсь дальше будет еще интереснее. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.